Здравствуйте, с вами интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас идёт обзоре профессиональный инструментов компании Jonesway. Это автонабор инструментов на 26 предметов. Jonesway это высококлассный инструмент, который применяется в основном на предприятиях СТО, потому что выдерживает большие нагрузки. На инструмент гарантия идет пожизненная от производителя. Только единственное, не распространяется гарантия, это на биты из набора, так как это идет расходный материал. Инструмент изготавливается на острове Тайвань. Поставляется набор картоновой упаковки, то есть картоновый ящик идет. Что важного указывает производитель, это профессионал, профессиональный инструмент. С обратной стороны идет комплектация набора. И где вот, набор изготавливается, также указано на упаковке. В данном случае это остров Тайвань. Теперь по комплектации набор В наборе инструмент посадочный квадрат 1,2 дюйма. Соответственно, идет одна трещотка. Хотелось бы отметить высокое качество трещотки, которая идет в наборе. Очень плавно прокручивается и не расхлябанно, а такой тугой. И видите, щелчок идет. Трещотка 48 зубьев силовая. Есть флажковый предохранитель переключения право-влево. Также быстрый сброс головки и фиксация головки на трещотке. Длина трещотки 250 мм, рукоятка здесь резиновая. Надпись на трещотках это Джон Свей. и на металле здесь ничего не, не указывается. Только вот на самой рукоятке. так Т-образный вороток, длина 300 мм. На воротке уже имеется надпись Jonesway и номер по каталогу. Поэтому номеру вы можете найти в каталоге Jonesway данный вороток. И это свидетельствует о том, что инструмент у вас оригинальный. То есть, В основном Jonesway ставит номера на всех единицах инструмента из набора, но не ставит на самих трещотках. Вот такой вот так называемый коловорот то есть чтобы быстро можно было докрутить подели сюда головку и быстро закрутили то есть быстро закручиваем головку очень удобная вещь давно данном наборе она есть длина 415 мм для быстрого закручивания гая так это у нас идет шарнирный кардан он идет разборной на винтах. Надпись на кардане своей, Также номер по каталогу CRV. Это хромвонадевая сталь. Материал затовления инструмента. Два удлинителя. 250 мм длинный. И покороче идет 125 мм. Также надписи на удлинителях имеется. И номера по каталогу. Печная головка на 16 мм, на 21 в наборе нет. И теперь э, набор головок, здесь их 19 штук, головки короткие, профиль шестигранный. Э, самая маленькая у нас идет здесь на 12 мм, 6 граней, самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 250 грамм. Видите, надпись Джонас Вэй. Номер по каталогу CRV 34 мм. Mm. Нижняя часть головки идет у нас матового цвета. Верхняя идет полированная глянцевая. По комплектации набора все. Кейс идет в наборе металлический. Металлические защелки запирания. Вставка сама, где находится инструмент, идет из пластика. Внутренняя часть. Сейчас покажем париком самого кейса. И как видите, здесь такая вот идет подкладка между двумя крышками устанавливается. И на самой крышке верхней также идет комплектация инструмента. Запирание на металлические защелки. И рукоятка у вас слаживается. Тут также идет металлическая. Вес набора 6 кг. Ширина кейса 45. Высота 5 см. Длина 19 см. Вес 6 кг. Такой небольшой набор. На верхней крышке надпись Джон Свейд на металле идет. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.